В июле молодая спортсменка московского училища Олимпийского резерва номер один, Надежда Шалимова, завоевала две золотые медали на первенстве России по стрельбе из лука. Теперь уже в начале августа ей предстоит дебютировать на первенстве мира в Польше. У нее большие перспективы, уверен тренер Шалимовой Илья Сосоев. Да, Надежда мой компас земной, Удачи, награда за смелость. Такие слова из этой песни пришли ко мне вместе с ней, когда она пришла к нам в секцию Ой, не соврать бы, наверное, в 2016 году около пяти лет стреляет Надюша. Она пришла ну, 12-летней, даже 11-летней девочкой. Это основное количество детей, которые приходят, они приходят просто почувствовать себя рубин Гудом, подергать за веревочку. Надежда среди того набора детей выделялась в лучшую сторону с точки зрения дисциплины. И, наверное, той внимательности, которой она уделяла тренировкам. Было видно, что с самого начала, несмотря на то, что она была маленькая девочка, которая хотела тусоваться и общаться со сверстниками, которых на тренировке было очень много, тем не менее она пыталась исполнять упражнение прицельный выстрел максимально качественно, чтобы это понравилось тренеру. И это было видно сразу. И Весь тренерский состав на момент того, когда э, пришла Надя, выделили ее из этого набора, и спустя полтора года приблизительно занятий нашим видом спорта, и всего лишь одну Надю взяли, ну и не прогадали. Но это будут первые соревнования в ее карьере международного уровня, ну и в связи с этим э, сложно говорить о том, как на нее повлияет первые выезд и сразу самый крупный, который только существует в карьере юноши или девушки по молодежным показателям первенства мира, естественно, самые большие соревнования. Он волнуется уже сильно, даже сейчас вот мы приехали с Орла, видно, что она волнуется и на завтраке, и на обеде, и на ужине, так скажем. Но это все, я думаю, победим и я уверен, что будет достойное выступление спортсменки училища на первенстве мира Польши.